еще раз, для чего, для чего мы вообще писали эту программу? Целью, чтобы любой человек с минимальной математической подготовкой умел бы находить очень красивые математические утверждения. Существует так называемая формула Руманаджана, ну, привлекательно выглядящая числовые соотношения. Но их число в общем случае невелико, ну не знаю, невелико. С другой стороны, найти их трудно, надо учиться и так далее. Чисел. Существует другая область математики, геометрия треугольника, где подобные утверждения, красивые, просто висят грости. Не хватает только программы, которая бы эти утверждения находила и, грубо говоря, кризировала. И вот мы как раз эту программу и написали. Мы свои найденные утверждения не доказываем, но нам этого не надо. Важно, чтобы мы не до 99,9, а все 100% уверены в их правильности. И как раз тонкая специфика этой науки. Так как утверждений на самом деле очень много, важно научиться их оценивать. Мы вели такую оценку и назвали губукаумия, депмайндмисти. Это подробно объяснялось в прошлых роликах, не будем повторяться. К тому, к тому мы будем постоянно повторять, повторять это на многочисленных примерах, так что полное и ясность возьмет очень быстро. Наше утверждение состоит из атомов. Каждый из которых обладает своим глубокоумием. Атом, в общем случае, складывается в некий сходящийся граф, в котором центр окружности, стоящего на нижнем уровне графа атома, является базовой точкой для атома на более высоком уровне. Потом смотрится и записывается, во-первых, n, общее количество атомов утверждения, а во-вторых, их не суммарная глубокоумия. Эта величина d является как раз глубокоумием данного утверждения. Чем эти величины больше, тем лучше. В основном наша программа заточена на нахождение атомов. Но еще имеется такая возможность. Набрать произвольное количество этих самых атомов, то есть центров окружности, давая произвольное количество базовых точек, и найти уже в непосредственно в них, не приводя никаких линий, четыре точки, лежащие на одной окружности. Если лежат больше, хорошо. Это дополнительный бонус глоукалума, как раз на величину лишних точек. Таким образом, из всех возможных графов мы можем получать пока только один граф, который расположен на третьем рисунке. Величина глубокоумия D в нашем случае имеет вот такой вид. В случае, если мы ищем в конце не 4 точки, а на окружности А3 напрямую, D имеет следующий вид. Здесь не минус 3, а здесь минус 2. Этот поиск, как мы скажем, второго порядка осуществляется у нас на закладке Фин. Продемонстрируем, как вычисляется глубокоумие на примерах. Вот один из примеров, который изменила моя программа. Мы начинаем как раз с линий. То есть речь идет об вот этой части. То есть мы помню, что это точка Бракара, это точка Лемуана, это центр описанной окружности. Вот наша линия. Это вторая линия, но она нам не интересна. Она же самая, что первая. Вот два центра окружности, которые лежат на ней. Это наши два атома. его базовых точек 7. Но для построения используется по пять точек для каждой окружности. Смотрим. Для этой окружности кружком это используется, это, а это пересечение этой это прямой, этой кружки и этой прямой. А это пересечение этой и этой. А в свой получается 5. Раз, два, три, четыре, пять. Это тоже не используется. Для этой, для этой окружности аналогично. Используются, используются все, кроме этой точки. Этой это. То есть глубокоумия и первый, и второй равняется 5. 5 минус 3. Минус 3 это естественное вычитание, потому что 4 минимум. Равняется 2. Складываем, получаем величину. Имеем 3 атома. Раз, два, три. Это обычный атом. Он просто простой, просто устроен. И глубокоумия, общая глубокоумия 6. Разберем пример из левой части с окружностью. Заходим в и набираем последний экземпляр. Ну, смотрим. Вот три окружности. Центр первой окружности, центр второй окружности и центр третьей окружности. Они все лежат на синей окружности. Центр зеленых окружностей лежат на синей окружности. Посчитаем и глубоко умеем это утверждать. Ну, смотрим. У нас три атома. Какие у них глубоковыми? Первая окружность, вторая окружность и третья окружность. Что забавно, что у них глубоковыми возрастает. У этого глубоковыми два, у этого три, а у этого четыре. Почему? Почему у этого два? Потому что он базируется на пяти точках. Какие, какие эти пять точек? Это эта точка, это эта точка и это. Раз, два, раз, два, три, четыре, пять. Это на шести точках. Каких? Раз, два, три, четыре, пять, И где-то там шестая есть. Ну короче, здесь, нет, это, да, здесь семь. Здесь вообще, в этой, в этой окружности вообще все семь точек участвуют. Эти раз, два участвуют. Эти раз, два участвуют, эта точка. Эта точка раз, два, и этот, ну это потому, что пересечение этих. Все семь точек принимают участие. А здесь, соответственно, 6 точек. То есть получается глубокоумие D1 плюс D2 плюс D3. 2 плюс 3 плюс 4. И еще плюс 5 минус 3. Так, по, по, как написано в формуле. Значит, 11. D4, 11. Я все точно посчитал. Долго смотрел, проверял. Теперь открываем наши панели с особыми точками. И открываем еще одну панель, где указано максимальное глубокоумие для данной точки. И для всех этих точек, для точки лимуана, для точки бракара и для точки центра окружности выставляем эту, эту исходную глубоко уме. 4.11. Вот записали. Для точки лимуана максимально определенная буква на сегодняшний день 4.11. Если будет больше, мы цифру перепишем. Ко всем, ко всем, по заменить на какие-то числа. Давайте сравним формулу Романаджана вот. и с, с творениями нашей программы. Конечно, формула Романаджана выглядит перфектно, но у нас есть четыре плюса. Первый плюс. У нас тысячи этих рисунков. Ну, при известном в общем, миллионы и еще миллионы и миллионы. Второе, очень важно, что любой может человек без малейшей подготовки эти, эти графики рисовать. Третье, можно рисовать еще очень красивый мультик. И его под названием The Beauty of Motivati, под номером как он, 113 без написать в YouTube. А в программа вечная, Может дописывать, дописывать, это вот, глубоко уме усложнять, усложнять, и усложнять. Так что... Нет, не зря поработал, по-моему. В радиокнопке вот мы можем искать отрезки равной длины, расстояние три точки, лежащие на одной прямой, или четыре, лежащие на одной прямой. Первое, искать равные отрезки у нас не применяется. Во-первых, у нас отсутствует глубокоумие для этих утверждений формула. Да и к тому же эта вещь во многом дублируется в равных прямых и в окружностях. То есть, в принципе, кнопка осталась, можно ее нажать. Вот давайте нажмем и посмотрим. Ну, вот она нашла. Все равно расставились. Можно рассматривать по одному, по второму, по третьему. У -у -у -у -у -у. Мы, короче, это не используем. Эта функция у нас забыта. Может, когда-нибудь будет использоваться, но и сейчас. Мы переходим к Lines и ищем уже линии. Три точки, лежащие на одной треугольнике. Выбираем базовые точки Т, вершину треугольника и точки Морли Нажимаем кнопку Show Lines. Буквально пара секунд получаем ответ. Всего на, это на 47 линий, то есть Атл. И вот как они расписаны по 8 индексам. По индексу 3... Находится 5 окружностей. Их число наверняка кратно тройки, то есть оно наверняка 6. Но мы ищем только те прямые, которые, грубо говоря, можно увидеть. Если какая-нибудь точка, найденная точка лежит далеко, то мы это не берем. Значит, ну, с другой стороны, это значение близко к истине, значит, настоящее значение 6. 3 означает, что обнаруженная линия не содержит ни одну базовую точку и не проходит ни через одну базовую точку. Индекс 2 означает, что не, проходит, но не содержит. Индекс 1, что содержит, а индекс 0 содержит больше. 2, 2 или более. А что означает индексы больше 3? Это значит, что отношение расстояния в этом случае еще и находится в неком, в неком рациональном отношении. Ну вот, например. Угу. Вот если бы это относилось к этому как один к двум, то, то по это здесь стояла, стояла бы единичка. Видно, что у нас таких э, вариантов нет. Выставляем нужный индекс и осуществляем переход к нему. И осталось только 5. Чтобы возвратиться, надо написать обратно. Чтобы записать этот вариант, надо написать и рассматриваем случаи. Раз. Два, три, четыре. Вот это все. Ну, посмотрим на эту линию. Считаем мы глубоко, глубоко умелые. Ну, ну, что здесь считать? Здесь 6 точек. 6 минус 2 равняется 4. Ну, 2, да, потому что минимальная 3. Чтобы единичку хотя бы иметь, считается главное. Да подложку, так сказать. Ну, а после этого идем в ViewPanels, расставляем это, это, это, и записываем треугольник Морли, и мы обозначаем четверка, и обозначаем, если у нас получали, получалась прямая, то мы обозначаем это курсил и мелким шрифтом. Видите, 3,6, 3,6, не 4,11. А если обозначаем 4, потому что глубоко у меня 4. 6, минус 2. Давайте перейдем к исходной картинке по индексу не а 0. Делаем 0 и посмотрим. Это вспомните, это значит линии должны, быть, должны содержать 2 или более базовых точек. Переходим и смотрим. Ну вот они такие есть. Помните, мы приводили эту страничку. Здесь раз, два, три, 4, 6, 9, 10, один, 12, 14 замечательных прямых. Помните, мы нашли еще два, еще две линии. Первая линия это... Линия, которая связывает первый, второй центр Морли и третий. А посерединке лежит первый центр Морли. Не посерединке, а, а, а между ними лежит первый центр Морли. Они тоже лежат на одной прямой. Это надо, конечно, доказывать, но это не доказывают. Но, вот но это очевидно, что прямая. На вторую линию, которую мы открыли, это надо взять треугольник Морли, взять окружность ревера. Вы помните, окружность девяти точек. И вписать в него третий, третий ну, это, треугольник Морли с теоремы Симпсона. Но он тоже самое расположен как шест... противоположен этому, этому треугольнику и описан, описан вокруг этой окружности. Тогда изогональное сопряжение его вершин лежат на одной прямой. Это я установил. Предемонстрируем раз, два, три. Вот. Вот они лежат на одной прямой. Вот можно переместить. Перемещать. Короче, лежат на одной прямой. И завяжем на этом с атомами, с линейными атомами. У меня здесь в экзамплах всего один пример на линии, но Вот сколько примеров на окружности. И займемся наконец самыми главными атомами. Так атомы с.. атомы четырьмя точками, лежащими на окружности. Посмотрим на наши примеры. Мы настолько один пример на, на линии, то есть на те случаи, когда мы ищем среди точек первой итерации три точки, лежащие на одной прямой. И смотрите сколько. 21 случай примеров, когда мы ищем четыре точки, лежащие на одной окружности. Ясно, что эта тема намного у нас популярнее. В любой момент мы можем назад, на, нажать на любую эту штучку автоматически прочтутся и точки, и результаты. Вот мы прочитали. Чтобы сбросить на 0, надо нажать и снова потушить. Стало нулем. А если нажать снова эту, ну, через некоторое время появятся эти самые точки. Мы будем оперировать понятием картинки, то есть некого чертежа, из которого будем брать свои базовые точки. Всего у нас в примерах, как видим, 5 картинок. Разберем их по-быстрому, одну за одну. Мы с вами говорили, что, вообще говоря, окружностей много. четырех точек Посмотрим, насколько их много. В так называемую картинку треугольников Наполеона. На всех сторонах ставится треугольник и ставится центр. И обводится это первый треугольник, а это второй треугольник. Они обравносторонние. И определяемся для них и жмем на эту кнопку. И вот результат. 833 летящих окружностей. Можете представить. Так перейдем по этому индексу и посмотрим на них, на всех. 833. 833 центра, 800 центра атомов. Посмотрим на них всех. Какой ужас. Ну, это, конечно, рекорд. Но глубоко умия любого это тоже очевидно. Здесь везде используются все 9 точек, а здесь используется 8 точек. То есть глубоко 5. Посмотрим, будет ли где-нибудь глубоко у меня 6. Вот глубоко умия 6. Используются все точки. Да, да, да, да, да, да. И вот тоже это вот то же самое. Нормальная окружность. Ну видите, здесь надо поставить глубоко умия. Точек Наполеона равна 6. Давайте сейчас поставим. Вот угу, да, здесь, вот шестерки. Уже поставили. Перейдем в следующую картинку. Картинку треугольника Морли. Надеваем шелл-шелклос и видим результат. все получается 12 акмов, 12 центров окружности. Вот они все видны. Мы помним, что если возьмем первый, первый центр морля, центр треугольника, второй центр моря то этот результат не изменится. Так и останется 6-3-3. Но если взять этот центр моря то ситуация изменится разительно. Окружности станет на 6 больше. Довольствуются 3 окружности здесь и 3 окружности здесь. Покажем, как перейти. Например, нам нужны только окружности, которые содержат наш центр. Как надо сделать? Надо найти его, выделить и нажать вот этот. Перейти к, этому, к этой точке, которая содержит эту точку. Показать только окружности, которая содержит точку, которую мы обозначили. Вот они перешли. 3-3. Это можно угрозить. Угу. И поставим, и расставим наше глубокоумие, которое мы нашли. Вот поставили четверку. Это вот в треугольник Морли и, и во второй треугольник Морли. Это от, от этой окружности. От, ну, от всех окружностей здесь получается глубокоумие 4. А это единичка, единичка от той прямой, которая проходит между, этот, между первым центром более вторым и третьим. Надо еще доказать, что это прямая. Но это от нее глубокоумия один. Добавим, что такое точки ферма. Если на стороне треугольника отложить сторонние треугольники вовне и соединить в вершину так, как показано на рисунке, то получится первая точка ферма. А если отложить во внутреннюю часть треугольника и также соединить, то получится вторая точка ферма. Зададим вопрос. Если мы треугольник Морли, к исходному, добавим первую и вторую точку ферма. Насколько изменится количество окружностей? Ответы в том другом случае увеличивается на 9. Перейдем по аналогии. Вот все наши окружности. Это для первой точки ферма. А вот для второй точки ферма. что забавно казалось бы треугольник как казалось бы как связан треугольник мор или точка Ферма? оказывается связан переходим на r и ставим здесь продукты глубокоми у них невелико здесь надо записать двоечку и здесь и здесь надо записать двоечку. Возьмем картинку теоремы Симпсона, мы о ней говорили явно, и добавим к ней треугольник Наполеона, желтенький. Все, мы имеем потенциально 12 базовых точек. Три это вершина треугольника самого, буква обозначена буквой Т, черного. Три это вершина первого треугольника Морли, красный. Три это вершина второго треугольника Морли, зеленого. И третья вершины третьего треугольника морга И третья вершины желтого треугольника, треугольника на Треугольник первый треугольник морли и второй треугольник морли направлен параллельно. А первый треугольник морли и третий треугольник морли направлен антипараллельно. А треугольник Морли не параллелен этому треугольнику. Только Хотя внимательное рассмотрение показывает, что это предположение не верно. Мы знаем, что начисление всех катмых для 9 точек составляет порядка 20 минут. То есть это реальное. А при увеличении числа точек на одну время увеличивается на порядок. А 200, 200 минут это уже долго. Остановится поэтому на этом выборе 9 точек. Здесь внизу представлены результаты работы программы в различных конфигурациях. Число до скобок полное число атомов, а число в скобках это число атомов с интексом 3. То есть те, которые не содержат базовых точек. Первое наше требование, чтобы наша окружность обязательно использовала как базовую точку как точку из исходного треугольника. Для этого в тройке наших треугольников обязательно присутствует большое. И мы, соответственно, выкинули из их числа числа атомов, образованных только последними двумя треугольниками. И вот получившиеся результаты. Резюме атомов вообще говоря много. Ну, 181, 114. Это же круто. Здесь максимально достижимое глубокоумие в каждом случае. Видно, что максимальное, вообще самое максимальное, здесь 6. Девять количеств точек минус 3, но она не достигается никогда. Давайте посмотрим, какие-нибудь атомы, которые посимпатичнее. Все они есть в экзамплусе. Видите, N Видите, и Mo2, они совсем не параллельны. Немножко не параллельны. А вот окружность 1, а вот окружность вторая. Симпатичная, да? А участвует 8 точек. Вот эта точка не участвует, она села. А это 1, два, три, четыре, восемь, минус 3, 5. Угу. же самое 5, одна не используется извините, 8. Лично переход по индексу 2. Видите, проходит всегда через одну вершинку треугольника. У бокового нет 4. Потому что две точки не используются. Давайте посмотрим через призму наших однотомных конструкций на известную картинку окружности Бракара. Вот Бракар. Это первая точка Бракара, вторая точка Лимуана и центр описанной окружности. Вот Лимуаны, первая точка, вторая Бракара. И читаем их. Можно нажать кнопку «Сокол», можно нажать «Прочесть». Что мы видим? 6 окружностей по индексу 3 и 6 окружностей по индексу 7. То есть 6 симметричных и 6 не Ну и посмотрите, какая красота. Давайте перейдем на, в индекс 7. И смотрим. Первая, вторая, третья. Давайте уберем, уберем раскраску. И здесь все вот эти окружности по... Центры окружности лежат по этой прямой. И все они 7 штук, они все всегда симметричны, что забавно. 5 в 6 окружности. Это всегда протапливается. Можно показать. А теперь перейдем по индексу 3. И смотрим. А здесь точки лежат несимметрично. Он тоже очень красивый. Тоже 6 таких окружностей. 5, 4, 3, 2, 1. Центр описан окружности, здесь нигде не используется. Здесь только, действует только 6 точек. И, и, и в этих летающих, и в этих летающих. С индексом 3 и с индексом 7. А здесь мы перешли по индексу 2. Смотрим, четыре окружности. Тоже забавно. Глубоковыми и сейчас, и в прошлый раз одно и то же. 3. 6 точек минус 3. 3. И с ним пока вкратце, как мы строим утверждение второго порядка. Для начала выберем любые базовые точки. Выполните у нас черные кружочки с белыми слединками жмем кнопку Show Symbols. Стремимся, тем самым, файл .dat. Мы спечатки его содержимого. Этот файл их находит 64 атома, то есть 64 центра окружности. Вот они все. Вот прямо в этой последовательности. Первый, начало первого, второй, третий, четвертый и так до конца. Лежат в этом файле. Переходим на закладку фин. Если все мы в прошлом пункте находились с нажатием одной кнопки, то здесь надо будет нажать две кнопки. Сначала кнопку Begin, а потом кнопку Show Socus. Но перед нажатием кнопки Begin можно добавить какие-то дополнительные точки. Вот точки обнущения медиан, бисектрис и так дальше. Чем 44 центром окружности. А после этого нажать кнопку Show Socus. Сначала не будем ничего добавлять. Жмем Begin и жмем Show Circles. Вот, нашли одну окружность. Всего одна окружность, вот она есть. Это будет записано в файла THNUT, то есть 2.dat. Будет взять директория data, THNUT и 2.dat. Здесь будет написано вот эта окружность. Давайте добавим к нашим тем 44 центрам окружности, вот эти четыре базовые точки. И снова ждем, ждем сначала begin, а потом source Видим уже 10 окружностей. Это как раз наша окружность из экзампла. Вот можно прочесть это и это дело. и здесь все будет то же самое. Три центра зеленых окружностей находятся на синей окружности. Плюс еще синяя окружность проходит через две красные точки. Через порт, через центр записанной окружности через вторую точку мароккара. Эти числа двадцать три четыре это как раз номера этих окружностей, вот в этом списке. Там сначала идет весь список окружностей, а потом перечисление красных точек. 44 это первый арт-центр. правильно, это вот сорок четвертая точка. Давайте возьмем побольше окружности, побольше атомов. Всего здесь 1968 атомов. Вот то, что надо. Переходим на нашу страничку. И вот у нас два переключателя. Это вот, Из этих 1900 это очень много. Если мы будем анализировать, он будет годами считаться. Надо уменьшить до, ну, число до 200. Тогда считается несколько минут. Это ну, 1900, ну, сколько, это сколько отрезается сначала, а это сколько отрезается с конца. Вот давайте сначала отрежем 1800. И сделаем биггин. Вот наши точки. И теперь жмем шоу-сокус. Пару минут он будет считаться. Видите, всего две окружности нашли. Нашлись. Сейчас мы посмотрим на первую окружность. На первую. На вторую. Нормальная окружность. Да, замечательная окружность. Четыре, четыре центра окружности лежат на одной окружности. А сейчас отрезаем с другого конца. Вот до этого мы отрезали отсюда, оставалась вот эта часть. А сейчас мы отрежем а сейчас мы отрежем Отсюда останется вот эта вот первая часть. Там, как, где много пересечений. Угу. Выбираем те 1800. Выбираем биген и шоу -сокус. Снова ждем пару минут. О, уже не в пример больше 52. Посмотрим. Есть ли здесь где-нибудь, который неравнобедренный? Вот неравноведная окружность замечательная. Видно, что вот если брать вот эту часть, то окружности получается больше. Это общий принцип. Если брать, если брать лета, летящие окружности, то тогда получится меньше. Но глубоко уровня здесь будет в районе пятерки, 5 на 4, в районе 20. Когда-то, по легенде, Таран Герон спросил Евклина, есть ли царский путь в геометрии. Есть, есть, радостно, закричали мы через 3000 лет и захлопали в ладоши. Надо понимать, что математика сама очень большая, но нигде никаких царских путей в ней нет. И только в данной области, области геометрии, причем той самой геометрии, о которой шел дискусс Герона и Евклина, царский путь существует. И этот царский спут наша программа. Потому что она позволяет минимально квалифицированному человеку получать удивительные математические результаты сродни с знаменитой формулам Формула Нужна минимальная квалификация, но все таки нужна. Поэтому наша программа в первую очередь адресована школьным учителям математики. что ребятни, вообще говоря, много классов, тоже много учителей, и нужно быть достаточно. Я прошу, чтобы ты, школьный учитель, осознал себя как что-то особенное, как член касты, секты. Много призванных, много званых, но мало призванных. Это про тебя. Почему? Потому что ты бываешь тайным знанием, как Крейсер. Ты знаешь, что высоты в треугольнике пересекаются в одной точке. А народ не знает. Подарить любому прохожу, возьми за рука И спроси, знаешь. 900 пересекаются в одной точке. 99% процентов тебя нафиг. Всего 85% в матерной форме. А точнее, еще ты спросишь про точки пересечения высот с на округленности, то число матерных посыланий достигнет тех же 95%. А ты знаешь, по крайней мере, теперь. Точно знаешь. Сейчас карантин. Из чего должен твой день? Правильно. Просыпаешься и думаешь. Они же мне так, между прочим, еще парочку гениальных математических открытий. Вершаешь программу и совершаешь. Мы подробно объяснили, как это делать. Программа будет развиваться и дальше.